добрый день с вами я богат сегодня мы с вами рассмотрим конференц комнату которая называется Zoom. мы уже начали ею пользоваться для общений для бесед вы можете легко ею воспользоваться для проведения собственных бесед давайте рассмотрим что это такое значит ссылочка на данную комнату будет под данным видео Называется она zoom.us. Вам нужно будет зарегистрироваться. Здесь нет никаких реферальных систем, никаких прибылей и никаких э, поощрений. Это просто комфортное место для бесплатных проведений конференций. Э, значит, вы обязательно загружаете сюда свой аватар. Можно изменить удалить загружаете. Пишите ваша фамилия, имя, то есть как вы хотите, чтобы это выглядело. Вот ваш индивидуальный, индивидуальный линк для проведения персональных конференций. да Вот по этому линку будет, будут проходить конференции по этой ссылке. Вот она, видите, внизу дальше вы указываете свой электронный адрес подтверждаете его делаете все настройки все это на русском языке никаких трудностей с этим нет дальше что мы делаем настройки конференции если вы автор или организатор вы должны свою конференцию подготовить и настроить какие здесь настройки есть видео организатора запускать конференции с включенным видео или нет значит либо включаем кнопочку либо нет видео участников разрешить участникам сразу входить с включенным видео или закрыть и так далее и так далее здесь очень много звуки вход раньше организатора то есть можно позволить людям входить раньше чем организатор я допустим позволил для персональных конференций требуется пароль можно защитить паролем ну дальше пробегите посмотрите все настройки здесь их очень очень очень много я не буду сейчас останавливаться абсолютно на всех потому что не все нам нужно я остановлюсь только на том на, что нам нужно значит мы заполняем профиль еще раз давайте подчеркну да загружаем аватарку пишем свое имя фамилия так как вас знают люди а дальше что нам нужно нам нужно с вами установить приложение значит смотрите для установки приложения я вам скину ссылочку она будет под видео а если нет то на центральном сайте вот здесь у нас идет загрузить и здесь мы нажимаем клиент конференции клиент конференции клиент Zoom для конференции загрузить и он у нас загружается сохраняйте на своем компьютере потом запускаете и обычная происходит обычная инсталляция ничего сложного в этом абсолютно нет так теперь давайте сделаем что теперь мы должны либо принять конференцию, либо создать. Ну, давайте, я, допустим, организатор, э -э, создать конференцию с видео, без видео, только демонстрация экрана. То есть, даже если у вас 2-3 человека, у вас глючит скайп, у вас проблемы э -э, там, с чем-то другим, вот вы можете воспользоваться замечательной вещью, это зум э -э, конференция. Да? Давайте сделаем конференцию с видео, создадим нас сразу перебрасывает значит конференцию я настроил таким образом что ее можно открывать и в браузере и с помощью приложения. Открываем ссылочку значит для тех людей у которых еще не установлено приложение вам, вас попросят установить приложение да? что делаем дальше дальше как только мы входим в конференцию обязательное условие Отключите микрофон, вот он микрофон, видите, сейчас он включен, а сейчас отключен. И отключите ваше видео. Вот оно, у меня сейчас включено видео, а сейчас отключено. Да? Когда вы зарегистрировались и загрузили свой аватар, при выключенном видео у вас загрузится ваш аватар с вашего сайта. Теперь что нам нужно сделать а, ссылочку которую мы вам раскидываем или если вы организатор вам нужно пригласить людей нажимаете invite на вот эту кнопочку и копии url нажимаете сюда давайте пригласим кого-нибудь проверим а, значит как все это работает да заходим Zoom. Так, отправили, сейчас ждем, кто к нам зайдет, постучится, и мы посмотрим, как все это работает на примере. Вот когда зайдет человек, у него будет включен и микрофон, и камера. В настройках все это можно отключить. Так. Так, сейчас мы напишем еще кому-нибудь для того чтобы кто-то к нам зашел и мы с вами проверили как все это у нас работает так давайте вот сюда еще напишем да заходите на тренинг и приглашайте людей чтобы они пригласились чтобы они присоединились в конференцию что еще здесь, какие пока мы ждем людей, значит какие настройки. Вот у нас кто-то уже появился, да? А, вот, по во первых пошел звук, значит у нас пробная конференция, то есть мы записываем... Добрый день, Виктор, да? Вот у нас просто пробная, я людям рассказываю, как настраивается звук. Видите, Виктор уже отключил микрофон, то есть нажал вот на эту кнопочку, да, и отключил свое видео, у него загрузился аватар. Дальше здесь у, нас есть, э, здесь у нас есть чат, нажимаем на чат и можно нам писать вот здесь в чате э, свои вопросы, свои комментарии и э, принимать ответы. Что, у нас, э, что еще у нас есть? Есть вот демонстрация экрана, то есть мы можем выбрать у меня, поскольку компьютер с двумя экранами, да, я выбираю тот, на котором э, который мне нужен, и пишу вот, демонстрация экрана. И у нас с вами пошла демонстрация экрана. Так. Э, демонстрацию экрана мы сейчас останавливаем, вот, стоп нажимаем, и мы вернулись в прежнее русло. Что здесь нам еще нужно? Значит, здесь еще раз можем мы посмотреть как как у нас сколько людей в чате и можно сделать запись на сервере то есть запись запишется в ваш кабинет и будет довольно таки комфортно удобно виктор большое спасибо за то что пообщался с нами приветствую сегодня интернет да сегодня интернет у нас глючит немножко вот видите, Виктор нам написал, большое спасибо, пробное видео и значит, обучающее видео по Зуму сейчас я, сейчас я выложу, и все смогут им пользоваться. Я думаю, что больше никаких трудностей, никаких сложностей у вас не будет. Александр, добрый день. Видите, у нас Александр появился, сейчас он закрыл микрофон. Я пишу видео, сейчас я его выложу, инструкция по пользованию Зуму. Zoom, да, для авторов и для э, участников. Ну и вот для того, чтобы вам начать разговор, вы э, нажимаете на кнопочку микрофон и э, приступаете к разговору, когда вам дают слово или же просят высказаться. Когда э, значит вы заканчиваете, микрофончик вот этот вот нажимаете и э, слово берет ведущий. Ну, можно, допустим, продемонстрировать. Да? Александр Ткаченко, пожалуйста, вам пробное слово для записи. Привет, Сандро. Привет, Сандро. Как, меня слышно? как меня слышно? Да, слышно нормально. Ребята, вот эта вот запись, она для вас. Большое спасибо за участие. На этом все заканчивается. И через там, пару минут я выложу все это на YouTube и раскидаю вам, будете пользоваться этой инструкцией по Zoom. Ну что ж, всего доброго, э, до следующих встреч. Счастливо. Так, теперь мы выходим из зума, просто закрываем. Закрываем все это, видите, у нас закрылось. И э, возвращаемся опять мы... Э, Туда, откуда вернулись. Да? Ну, то есть довольно-таки комфортная комната. Можно делать несколько конференций, собирать людей и пользоваться этим в свое удовольствие. Вот наш кабинет еще раз, да. То есть, э, пользуйтесь, э, довольно-таки комфортно это все. Когда мы вам будем раскидывать ссылочки, вам просто нужно будет зайти, и у вас все уже будет готово, вы подготовите заранее. Ну что ж, всего доброго, с вами я, Богат, до новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк под данным видео. Все полезные ссылки по данному материалу будут под данным видео. Как зайти в Zoom, как скачать Zoom, где скачать, все эти ссылочки вы найдете под видео. Ну что ж, всего доброго, с вами я богат. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии и обращайтесь в личку, помогу лично. Всего доброго, до новых встреч.